всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io быстрый обмен криптовалют по всему миру с поддержкой 24 на 7 в этом видео вы узнаете как поменять биткоин за наличные или наличные на биткоин. переходим во вкладку обмен за наличные выбираем дубай указываем количество которое мы хотим поменять выбираем 1 биткоин и получаем 80 тысяч 318 дирхам заполняем поля E-mail, телефон, либо телеграм для быстрой связи. Вписываем свое имя, после этого нажимаем кнопку «Следующий шаг». Далее с вами связывается менеджер для того, чтобы уточнить все детали по обмену. Вот такой несложный обмен за наличные в Дубаях можно совершить на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео по обменной тематике.